автомобильные дороги с использованием пластика. Миф или реальность? Инновационное решение в сфере строения автомобильных дорог предложила компания Puris North America, выпустив материал Экорестер. Из такого материала, который является соединением смеси асфальта и пластика в соотношении 80 к 20, получается темно-серый асфальт с шершавой поверхностью. Для изготовления дорожного покрытия из такой смеси требуется более низкая температура, что снижает энергетические затраты на 25-35%. Также благодаря использованию пластика появляется хорошая возможность для его переработки. Пластик разогревают до желеобразного состояния и смешивают с традиционными компонентами. В результате получается прочная и долговечная асфальтовая дорога. Система ЭКОРЕСТЕР представляет собой решетчатые полиэтиленовые блоки, в ячейках которых помимо камней может находиться также и растительный покров, защищающий почву от эрозии и загрязнений. Использование пластика минимум в два раза повышает срок эксплуатации дороги, а также существенно упрочняет дорожное покрытие. Стоимость создания таких дорог на 3-5% дороже традиционного асфальтирования. Но за счет сокращения расходов на содержание дорог, увеличения их срока службы, а также вследствие утилизации пластикового мусора происходит существенная экономия денежных, людских и других ресурсов. При ремонте традиционных дорог разрушенная часть дробится и удаляется, а на ее место заливается и раскатывается горячая смесь. Это требует больших расходов и времени на ремонт. Новые дороги ремонтируются быстрее, проще и дешевле. Разогретый материал и корестер растягивается по поврежденной поверхности и наносится сверху. При подготовке выпуска мы увидели, что разработки новых методов создания дорог актуальны для многих людей. Получаются патенты в разных странах, по различным технологиям, способным существенно улучшить качество и долговечность автомобильных дорог, с одновременным уменьшением их стоимости. Но почему-то они не используются и не берутся к сведению при строительстве новых дорог. Нам, людям, необходимо самим проявлять инициативу, брать ответственность за то, что происходит вокруг нас. Мы должны серьезно относиться к тому, на что выделяются и тратятся средства общества, и вкладывать средства в действительно необходимое. В любой сфере жизни нам необходимо создавать такие условия, чтобы не было ни единой возможности для проявления корысти и эгоизма, чтобы вся информация была открыта для людей и общество принимало основные решения сообща, не доверяя это тем, кто вредит другим и действует не во благо всего общества. Наука — это процесс познания истины, и она не должна быть средством достижения власти. Приглашаем инженеров и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования описанной технологии для создания автомобильных дорог. Если вам известны и другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире,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 а также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии внизу под видео и делитесь им со своими друзьями.